Я Булава Константин Андреевич, ефрейтор, радист развития 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ. Выскочить. Войнская часть 64-44. Попал в Украину, бригаду, командир бригады Бушова Константин Семеновича, якобы как миротворчество помогать ну, мирному населению здесь террористов, от нацистов. И куда попал? сюда, пресекли границу 23-го на 24-е. Ничего. Здесь ничего, никаких террористов и никаких нацистов нет. Здесь всемирные люди жители. Они защищают свою страну. И нас сюда никто не звал. Здесь из-за городов просто вот... Превратили руины из красивых городов. Здесь все нормальные, адекватные люди. Здесь никто не хочет войны. Так жили. Так нам головы задурили просто. Кинули нас сюда, как пушечное мясо. Ты И больше не еще нет, Очень прискорбно это все. Я остался один из 22 человек. И у всех есть жены у нас, вот у контрактников. Жены, дети. И вот кто со мной был. Командир отделения у него остался тоже. Вот, жена двое детей, еще и она беременна. Вот ради чего надо было это сюда вот, вот так вот нас бросать. Очень все прискорбно. Всех жалко. Есть ли какое-то пожелание своим согражданам, руководству? Прекращайте вот это вот всё. Это здесь никому не надо. У меня просто толк нет. Просто не. А родной что вы живете? всех привет. Я жив, здоров. Со мной всё нормально. Относится ко мне хорошо кормят и есть где поспать еще раз хочу передать чтобы они передавали другим всем своим знакомым что здесь нет ни оккупантов ни террористов чтобы вот это вот чем больше народу э, узнает что здесь правда творится э, тем возможно что Скоро это все закончится и помогут как-то остановить, вот на власть как-то могут надавить, чтобы здесь все вот это закончилось, чтобы не лезли сюда наши военные силы.